В этом ролике я хочу рассказать вам о новой удаленной профессии, на которой вы уже через месяц можете начать зарабатывать деньги. Новая интернет-профессия. Хочу в этом ролике вам про нее начать рассказывать, потому что она очень обширная, интересная и там есть много возможностей для заработка. Поехали! Добрый день, меня зовут Екатерина Азизова, я являюсь управленцем, интернет-маркетологом и совладельцем компании Озаренок Pro, Про», которая профессионально занимается обучением предпринимателей построению и активации своего личного бренда. Работая с людьми-брендами, мы поняли, что практически у каждого второго человека бренда есть проблема. И проблема заключается в том, что ему бы и хотелось продвигать свой бренд, но обычно у этих людей есть еще их основная деятельность. Они работают экспертами, спикерами, предпринимателями, производителями чего-то и так далее. И личный бренд для них очень важен, очень интересен, но он добавляет им огромное количество работы. Мы сейчас обучаем ассистентов человека-бренда как раз таки для того, чтобы соединить вас с человеком-брендом и научить вас работать вместе с ним, зарабатывая совместно деньги. О чем идет речь? Речь идет о том, как вам научиться зарабатывать на продвижении людей. Можно научиться зарабатывать на продвижении брендов, можно научиться зарабатывать на продвижении в социальных сетях. А мы предлагаем научиться вам зарабатывать на продвижении людей. Что это могут быть за люди? Это могут быть, опять же, предприниматели любого калибра. Допустим, крупные предприниматели, им важно построение репутации. Они тоже идут в личный бренд. Микропредпринимателю зачастую это единственная возможность вообще продвинуть свои товары или услуги, или свою экспертизу на рынок. Это все абсолютно эксперты. Все эксперты продвигаются через личный бренд. Это абсолютно все спикеры. Это практически все консультационные услуги. Астрологи, экономисты, аналитики, нумерологи и так далее, и так далее, и так далее. Коучи, психологи и все остальные профессии, которые здесь есть. Это в том числе интернет-маркетологи. Это в том числе огромная тусовка фрилансеров, которые реализовывают проектную деятельность. То есть реализуют проект и им нужны новые клиенты. Реализуют проект и им нужны новые клиенты. Все эти люди... Вся эта огромная толпа предпринимателей ищет вас, того человека, который научится их продвигать и который будет это делать, в том числе, по нашей технологии. Потому что мы продумали методику личного брендинга, потому что мы продумали продвижение человека-бренда, потому что мы все это упаковали и даем любому абсолютно человеку возможность научиться это делать и начать зарабатывать на этом деньги. Итак, в чем суть? Вы заходите на обучение, изучаете около 80 пунктов того, что вам необходимо будет делать, и уже примерно где-то на тридцатом-тридцать пятом пункте вы начинаете практиковаться. Почему? Потому что параллельно с вами идет обучающий процесс предпринимателей по строению личного бренда. И в середине их потока мы начинаем вас знакомить, мы начинаем вас соединять. И вы начинаете практиковать те пункты, которые вы уже изучили на живых, настоящих людях-брендах, на живых предпринимателях. Чаще всего на выходе из такого обучения у вас уже есть клиенты, у вас уже есть заработок и вы уже окупили свое обучение на нашем курсе. Это новая профессия, мы единственные на рынке, кто ей обучает. Я понимаю, что за 5 минут этого видео достаточно сложно объяснить вам все детали как вы будете дальше работать, как вы будете зарабатывать на этом деньги, откуда берутся клиенты, а правда ли мы трудоустраиваем, а какие есть подвохи в этом во всем. Поэтому у меня для вас есть подарок. По ссылке под этим видео зарегистрируйтесь и вы получите мастер-класс про то, что такое профессия ассистент человека-бренда, какие перспективы у этой профессии есть, какая текущая ситуация есть на рынке России с работодателями с безработицей и какая перспектива нас ожидает в дальнейшем, и за эти, следующие полтора часа вы в деталях разберетесь, как вы сможете зарабатывать в этой профессии. Переходите по ссылке и смотрите наши последующие видео.